Всем привет и добро пожаловать в компьютерную грамоту. С вами Михаил и сегодня мы с вами поговорим о том, как же сменить аватар в скайпе. Аватар как в скайпе, так и в других сервисах. Это небольшая картиночка по которой другие пользователи смогут идентифицировать вас среди других друзей в своих контактах. Мы можем видеть аватар в скайпе непосредственно у себя в заглавии скайпа. И мы видим аватары других пользователей, которые у нас добавлены, если у них эти аватары есть. Если вдруг мы захотели поменять аватар, который нас уже не устраивает, надоел нам, или же мы просто его еще не успели установить, то сделать это очень просто. Мы нажимаем меню Skype, выбираем личные данные и самый первый пункт «Изменить мой аватар». У нас открывается окно, в котором мы можем Менять наш аватар. Здесь нам предлагается два способа для того, чтобы это сделать. Первый мы можем сделать моментальный снимок по веб-камере. У нас здесь отображается окошечко с веб-камерой, на которой мы видим самих себя. И можем нажать на кнопочку «Сделать снимок». После нажатия на кнопку «Сделать снимок» появится фотография, которую мы можем немножко подвигать запечатлеть э, какой-то конкретный участок сделанной фотографии, которая нас устроит, и нажать на кнопку «Использовать это изображение». Мы сразу видим, что аватар у нас изменился, и теперь пользователи будут видеть нас таким образом. Если мы не хотим делать фотографию у себя любимых, то мы можем выбрать любую картинку со своего компьютера. Во-первых, здесь у нас по умолчанию отображаются предыдущие фотографии, которые ранее были использованы в качестве аватарки. Мы можем выбрать то, что было раньше. Опять же, использовать ползунок для того, чтобы выбрать интересующую нас область, либо же оставить все по умолчанию и использовать это изображение. Либо же мы можем воспользоваться кнопочкой «Обзор» и выбрать на компьютере конкретно интересующие нас картинки. По нажатию на кнопку «Обзор» мы попадаем в папку, где хранятся ранее использованные нами аватары для текущего аккаунта. Но мы можем, естественно, выбрать любую другую папку на нашем компьютере, выбрать фотографию и нажать кнопку «Открыть». По той же схеме мы можем ее подвигать, приблизить, отдалить и нажать клавишу «Использовать это изображение», таким образом изменив нашу аватару. Как видим, ничего сложного. Если нас не устраивает вариант скриншота или же у нас нету красивых картинок на нашем компьютере, мы всегда можем воспользоваться браузером. Например, мы можем забить в браузере, в поисковой строке что-нибудь вроде веселых аватаров Skype и в результатах поиска найти кучу всего интересного. Подобрать что-то конкретное под себя, скачать на свой компьютер. И уже потом использовать скачанную картинку для нашего аватары. Таким образом мы с вами рассмотрели, как же все-таки поменять аватарку в скайпе, если вдруг мы этого не умели. И теперь мы можем в любой момент поменять аватарку на ту, которая нам больше нравится. С вами был Михаил и Компьютерная грамота. Надеюсь, было полезно. До следующих уроков. Всего доброго.